Онлайн – это хорошо, но оффлайн – это совсем другое. И мне было очень надо. То есть я четко понимала к этому моменту, что мне нужны изменения, уже связаны не только со здоровьем, а и со своей способностью быть, наверное, в большей степени творцом в своей жизни. Вот. Появилось четкое ощущение вот на сыром, что мы можем гораздо больше, чем мы делаем каждый день.